Всем привет! Японская фигуристка Сатока Мякара удостоилась награды за особые заслуги от города Такацуки, префектура Осака. Я знаю, что дальше будет только сложнее, но буду продолжать работать, не покладая рук в новом сезоне. Хочу переучить все прыжки с чистого листа, сказала фигуристка во время вручения диплома на катке университета Кансай. На следующей неделе Миахара начнет работать работу над постановкой новой произвольной программы. В апреле Миахара возобновила учебу в университете. Прошлой весной она брала освобождение от посещения занятий для подготовки к Олимпийским играм 2018 года. В Пьечане 2018 года Японка стала четвертой. По сравнению на 2 мая 2018 года занимает восьмое место в рейтинге Международного союза Конгобешка. 熱も揺れてなくていいですね安定しています これで決めた! ねえ寝てるそこらも上がってきましたすみませんやっとですね過去ができたのを先生が全日本までにしっかり登壇をしてこの舞台に挑んできました今を乗り越えてきましたですね。 <音楽>迫る見事な高得点です逆方向 <いただいてます。音楽> <音楽><音楽><音楽><音楽>